<ривания> да, достали какую-то фигню. Ну иди проверь. Это, это что? Ну как тебе? Ты скорее за или ты скорее против? М? Ну что, скрываем? Давай, скрываем, да? Мы извлекли ноги. На данный момент геша осматривает нижнюю часть. Ну, пока интерес такой слабый, я бы сказала. Ну как? М? скажешь в пакет надо опять идти прикольный кроль давай достанем туловище ну что ты спрятался за кролика М? ухи ухи да? Ухи, ухи. Ты где там? Давай мы на пол его спустим, Геш. А, ну правильно, да. Надо откусить зайцу ухо сразу же. Эй! Это что же? Что за расчлененка такая началась? Ну, замечательно. Геш, ну он же без ушей останется. Фыр-фыр. <с с Gefühl> Капец нашему королю. Давай на пол спустим его. Ну что, Гешня, как тебе кроль? Их ухи высоко, да? Их не достать.